Артюр Рамбо, «Вороны» Господь, когда мороз полгода, Когда убитое село в молитвах четных зашло, На эту блеклую природу обрушь с небес своих, Раздрай любезных вороновых стай суровым криком на погостах, вооружены выдлите век вдоль пожелтелых русел рек, холодный ветер в ваших гнездах, по рвам, по ямам, по крестам, слетев, рассыпьтесь по местам, оборотите зимний холод во на полях страны, где спят погибшие сыны. Пусть вдумается стар и молод, О, птица траурных вестей, А долги гаркой на людей. Лишь на дубу, о святый Боже, На мачте, вознесенной впредь, Позвольте майским сладкам петь, Для тех, кто скован и ничтожен, В траве. Откуда не сбежит, Без будущего пап лежит.